Господа, у меня пренеприятнейшее известие. Прошло всего сто лет. Всего сто лет. В 1900 Дожди. Сколько сто лет или сколько? Лет? Чего? Сколько лет? А, как не стало нашего царя Николая II. Прошло сто лет в того момент, как не стало царя Николая второго И, гайс, uh, uh, you need to type some Angel Tamp, Bible Tump in chat on Twitch. А вот цар. 100 лет после его смерти. Только сегодня. Без регистрации и смс. Так что, библтамп. Ребята, поддержим это мероприятие. К сожалению, очень много времени прошло с того момента. И... Никто не может жить с problem nowadays. Почему я Крейгазм написал?